Блять, врезаешься нахуй, а изолини говна очень много. А еще? Да во всех хуёво, на Черчина, блять, на всех полях. В своем они не могут. Ваши, блять, не выигрывают, я тебе отвечаю. У то, что ты тебе, блять, будут. Даришь вову. Задавит и вот сейчас вот он голный. Назад, хули ты встал! Вот, один одинно. Ебать тулюсю. Бля, где защита, вы хуй плены! Белым, бля. Пиздец бля. Ебать, как так можно не сбивать? Как так можно в защите? Не, в защите так можно играть. Что, блять, не забивать нам? Ну да. Хорош. Да и веди двоих нахуй, нахуй во фланг и в центр давай. Такие твои фланги спадают. Бля, он сам себе Он не понимаешь? Не, вот этот вратарь нормально У него и рост есть, бля, и прыгает, но он не бросает. Там другой есть, блядь, Руки, блядь, все Тебе помощь Че? Дим! Камеры. Ну да, Ну да, <смех> а <смех> если <смех> пацаны, там такая диво интересует... вообще... Да, это. вы прижимаетесь ну, да. вы пиздец смотри не прижимаетесь к воротам да. и здесь же стоят да. прямая так давай а вот на ну, волк. Да, тебе привет. Тоже Тебе Тебя тоже по <laughs> Да, пока. Что, Что? Я. Звонит. Да, я щас. Вы чё? Дерни, дай. Тыны. А то у меня в автобусы. пешком идти? За речь. <соценно> <соценно> Третья лица. <цель>. Кому? <соценно> ты, мутный, блядь. Блядь, ты зацой, урод, слышь. <соценно> Блять, Блядь, бля, бля, ты, бля, бля, бля, ты, бля, бля, ты что-то бля, высказывал -то. Да он же, Есть судья на что-ли. Это актёвку спустил. Перебежи. Фаерплеер. Блядь, они проиграли. Сами выиграли просто в защите проявлялся. Да, Три атаки. А, Ах, если ну вчера ты! вчера в видел коротко прижали. Он, он не один, а он, он стоил. Да, Вроде он, он. он. Который, помнишь, кому? <соценно> <соценно> Стояли за вечер. Он шалфей. О, Такой постенький. Да, он вечер снимает. Ты как не бить этот беги, давай. он, Он руководит. Не хотел потому что скапли не комментарии.